В декабре этого года выйдет третий Человек-паук во вселенной Марвел. По некоторым сведениям, Марвел планирует около семи фильмов о Человеке-пауке. Человек-паук нужен студии Марвел в основном для того, чтобы ввести в их мир фантастическую четверку. В четвертом, пятом, шестом и седьмом фильме появится хотя бы один из героев фантастической четверки. Если Питер Паркер в четвертом фильме попадет в колледж, то он там может встретить Сью Ричардс и Джонни Шторма. Так в киносильный Марвел появится человек-факел и невидимая Леди. В третьем пауке нет пути домой, может погибнуть лучший друг Питера нет. Он в комиксах был злодеем. Нет, став злодеем, нападет им Питера Паркера за то, что дал его злодею в обиду. Нет, станет хоп-гоблином, а в третьем пауке его бьет зеленый гоблин. Джонни и Сью влезут в передрягу Питера Паркера и побудут в плен. Когда Питер Паркер победит злодея, может случиться нечто такое, что-то с Джонни и Сью Силы. В пятом фильме о Челке Пауке за Сью могут начать ухаживать умный Крид и красавчик Бен. Злодеем фильма может стать Хамелеон, который уже появлялся во втором Пауке. Хамелеону нужно будет оружие против Паука. Но так как у Хамелеона нет такого оружия, то он под обличием Сью придет к Риду с просьбой создать оружие против Паука. Но в итоге планы Хамелеона обратятся парахом и устройство против Паука убьет Хамелеона, дав силы поблизости окажавшимся Бену и Риду. Так как в пятом фильме Бен и Рид враждали за Сью, в шестом фильме может быть угроза, которая их объединит. Затем последует фильм о Фантастической четверке, как они боролись с Доктором Думом. Но Доктор Дум сможет сбежать в конце фильма. А потом последует седьмой фильм о Человеке-пауке, который будет кроссовером Фантастической Четверки и Человека-паука. Доктор Дум вернется, но уже с навыками магии. В битве с Человеком-пауком Доктор Дум перенесет Питера Паркера в иную вселенную. Вот так Сони и вернут Человека-паука в свою вселенную. Так как Человек-паук Холланда окажется во вселенной Сони, то проект Человек-паук будет носить уже другое название.